Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. Меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес Биосим». Очень часто меня новички спрашивают в личных сообщениях, где брать э, темы для поста а брендовой страницы, э, как его писать, где брать фотографии, если у нас еще их в общем-то и нет. да. Вот. Э, существует один такой э, метод, он э, абсолютно... Результативен для всех социальных сетей. То есть я сейчас буду показывать на такой соцсети, как ВКонтакте, что то же самое можно сделать и в Фейсбуке, точно так же можно сделать и в тех же Одноклассниках и так далее. Итак, такой метод для новичка, скажем. Что мы делаем? Мы заходим в собственные группы. Набираем поиск сообществ. Выбираем группу какую-нибудь интересную, например, там бизнес, мотивация, да, или просто, например, мотивация, или, ну, то есть, то, что вас конкретно интересует, да. Групп достаточно очень много, то есть, вы вступаете туда, куда хотите, да, такие группы, которые вам интересны. Вот вы видите, да, у меня, вот я подписана на эту, на эту группу. Вступаете, открываете эту группу. И в чем заключается ваша задача? Ваша задача заключается в том, чтобы найти пост. Ну, Вот эта группа мне не очень нравится, к сожалению, сейчас я зайду вот в эту. Она более интересна. Ваша задача заключается в том, чтобы найти, прокрутить ваше колесико как можно ниже и найти пост красивый яркий интересный где больше всего ну как как бы много очень много репостов и лайков особенно репостов когда люди делают репосты на своей странице да с какой-то группой это говорит о том что пост ну просто оказался суперским вот это вот пост как раз но он закрепленный поэтому мы даже его не будем рассматривать то есть мы постараемся с вами прокрутить колесико вниз и существуют специальные программы их можно скачать зайти туда через разные страницы социальных сетей через вконтакте через фейсбуке через фейсбук через одноклассники да и точно также открыть подобные группы и задать параметры поста и такая программка вам найдет самые популярные посты в данной, допустим, группе. Но мы делать подобное не будем. Вот смотрите, сейчас я вам буду рассказывать дальше. Так как эти программки в основном бесплатны на льготном периоде, допустим, на месяц или, например, на неделю. Да? Потом они требуют оплату. Единственное, что вы можете скачать такие программки, обработать какую-то группу и потом поскачивать себе, посохранять эти посты, чтобы они у вас уже были готовы. Если вас заинтересуют такие программы, напишите мне в комментариях, я их найду и расскажу, как в них работать. Ну а вот сейчас я нашла пост, в котором 125 репостов и нравится 732 и давайте прочитаем. Неважно, какое детство было у вас, это в прошлом. Главное, какое детство вы подарите своим детям. И вот такая вот э, милая фотография. Что э, наша задача какая? Мы э, либо скачиваем эту фотографию, сохраняем, да, свои папочки, либо делаем, либо делаем скриншот. Я люблю пользоваться скриншотами. Это э, наиболее безопасно. То есть фотография принимает совершенно другой адрес. Сделала Скриншот, сохранила в папке посты, после чего я копирую само описание поста и захожу на свою страницу. После этого я делаю публикацию. То есть, вот я вставляю в публикацию. Э Описание поста из группы. Дальше я скачиваю сохраненную фотографию. Так, вот она. Она у меня загружается. При этом мы можем поставить да, несколько хэштегов. И так далее да что то если нужно подписать ради бога подписывайтесь, все ваш пост готов вы его отправляете публикуете и в общем-то пользуетесь данным методом еще раз повторяю что данный метод удобен абсолютно во всех социальных сетях ради бога без проблем пользуйтесь и делайте ваши брендовые страницы интересными если мое видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, нажимайте на звоночек и пишите в комментариях, нужны ли вам программы для того, чтобы отслеживать посты в группах, чтобы посты были более успешными. Так, с вами была Екатерина Хлопенко. До новых встреч!